Переломить ход восстания 14 декабря 1825 года в одиночку Михаил Милорадович решился не случайно. Для генерал-губернатора Петербурга это был единственный шанс искупить свою вину перед новым императором Николаем. В последних числах ноября с группой доверенных офицеров он фактически совершил военный переворот, заставив окружение Николая и самого великого князя присягнуть Константину. Государь Николай Павлович был, конечно, очень Против него настроен после того, как Милорадович сорвал присягу ему в Государственном Совете в момент вскрытия завещания. А теперь еще выясняется, что он проспал тайное общество и восстание. Поэтому ему нужно было появиться. В музее артиллерии сохранились две важнейшие реликвии 14 декабря. Шпага Милорадовича с надписью «За храбрость» от великого князя Константина Павловича лежит напротив пистолета Петра Каховского. Именно из этого пистолета декабрист стрелял в спину Милорадовичу, и именно с этой шпагой генерал появился на Сенатской площади. Осознание того, что восстание можно было избежать, толкало Милорадовича на почти самоубийственные действия. Есть такая достаточно в общем, убедительная версия, что Милорадович знал имена многих заговорщиков. Они были зафиксированы в его записной книжке. У него, он же был, был глава своей поли, у него была своя полиция, как у генерал-губернатора, которая, конечно, следила, очевидно, за квартирой Релеева. На Сенатской площади перед строем восставших Милорадович произнес пламенную речь, пытаясь устыдить солдат, прошедших с ним через множество сражений. Эмоционально генерал мог переломить ситуацию, и это почувствовали князь Евгений Оболенский и Петр Каховский, которого заговорщики готовили к царюубийству. Об одном из кульминационных моментов восстания говорит и другая редчайшая реликвия 14 декабря, хранящаяся в Эрмитаже: мундир Милорадовича, шитые орденские звезды, пятно крови на подкладке. Описание ран, полученных генералом, оставил лейтенант медик Петрошевский, прошедший с ним несколько компаний. Пулевое ранение — это справа сзади с почечной части, и слева ранение от холодного оружия, проникающее тоже в брюшную полость. Причем Горизонтальное. Слово горизонтальное в данном случае чрезвычайно важно, так как оно способно изменить известную картину убийства Милорадовича. Генерал прискакал на площадь на коне взятому у офицера Левгвардии Конного полка. Средний рост коней в этой части составлял около 180 сантиметров вдохолки. дохолке. Совершенные великаны, если прибавить рост сидящего Милорадовича, получается, что ранение, нанесенное штыком, должно было быть строго вертикальным, если не исключить версию того, что Аболенский наносил удар по уже падающему генералу. На допросе Аболенский утверждал, что он хотел только напугать лошадь, но описание медиков говорят о другом. Трудно себе представить, чтобы он на вытянутых руках подпрыгнул и ударил сидящего на лошади Милорадовича. Поэтому, к сожалению, ну, одна из версий, что он его мог добивать лежащего. Умирающего генерала перенесли в казарма лейб-гвардии конного полка, причем характерная деталь бунта, по дороге у него были украдены ордена. По воспоминаниям очевидцев, последнее, чем успел поинтересоваться Милорадович, какой пулей он ранен. «Пистолетный», — ответил адъютант, — «слава богу», — сказал генерал, и вскоре скончался. Это был истинно романтический герой, как полагалось в то время, Ему важно было, а чьи руки он умирает? Пистолетная? Значит, не солдаты. Значит, он, перестающий жить, быть графом, генерал адъютантом генерал-губернатором, прочее, прочее, прочее, уносит на тот свет с собою самое главное для него и как человека и как воина – любовь русского солдата. Петр Каховский был казнен на Кронверке в числе других пяти предводителей восстания. Евгений Аболенский провел 13 лет на каторге и после освобождения скончался в Калуге в 1865 году. С недавним открытием на Черниговской улице Петербурга, первого в России монументального посвящения Милорадовичу, память о декабристах, убивших генерал-губернатора и их жертве уравнивается, чего не скажешь о равности заслуг перед Отечеством. Алексей Олеферук, Евгений Раков, Дмитрий Долгов, Сергей Ларичев, Вести, Петербург.